Ребят, у меня готово письмо, эм, честно говоря, но я не знаю еще, кого, кому его отправить, поэтому я вам, пожалуй, зачитаю. Write one. Попытка первая, письмо первое. Hello, it's me again. What are you doing? I'm nothing. What are you telling me this? Why ask you? Can I write to you yet? Why are... Why? I work to YouTube, and we have a privacy policy. Policy. Privacy. And I have a lot of work. Sorry, I have one questions left. May I ask you one? Yes. How are you doing? I'm fine. Thank you. For. Короче спасибо за слушание это первое письмо на английском языке я его никому не отдам это первое письмо что я первое письмо на неделе иностранных языков не ну сегодня начинается первый день как бы даже второй, третье. и я английский могу как бы сейчас напишу тут english 1 это могу поставить на этом точку. Потому что, ну, я написал письмо, что, ну, худо-бедно, но написал. Как по мне, то вот на четверку смахивает. А если нет, то, ну, нет. Ладно, короче, ребят, давайте, до скорых встреч. Всем. Увидимся во второй серии, где я буду учить французский и потом испанский. Давайте всем пока.